Приветствуем вас на сайте «Дизайн комнаты». Здесь вы найдете свежие идеи для стильных домашних интерьеров, коллекция идей и примеров оформления интерьера жилых комнат. Не знаете, как обустроить квартиру? Ищите интерьер для кухни, гостиной, спальни или уютной детской комнаты? А может, хотите создать декор своими руками и ищите примеры?